приветствую всех на моем канале с вами Ирина сегодня я буду делать букет для повязки маленькой принцессы кому интересно оставайтесь со мной для работы я взяла отделочную ленту из органзы и атласа ее понадобилось 165 сантиметров ширина ленты 4 сантиметра и ленту кружевного типа этой ленты нужно 75 сантиметров и у нее такая же ширина еще нужна подложка из фетра я взяла отрезок 3,5 на 9 сантиметров На нем я срезала уголочки, и таким образом у меня получилась готовая подложка. Еще у меня есть эластичная тесьма. Ее нужно э, столько, сколько есть э, объем головы ребенка минус 3 сантиметра. Для работы нужно мононить, у меня вот такая. И обычная нить с иголочками. Понадобится зажигалка и криевой пистолет. Еще для отделки я взяла узкую ленту 0,6 см ширина, мне понадобилось 50 см и небольшой пучок тычинок молочного цвета. Итак, начинаю с листиков. Листики буду делать самым простым способом. Их у меня два вида. Я нарезала 15 отрезков по 5 см длиной. Можно сложить пополам, но в этом случае лучше срезать с одной стороны и с другой. Делаю такие треугольнички или фигурки домика. Закладываю складочку глубокую и эту складочку оплавляю огнем. Все, листик готов. И мне нужны 7 таких листиков. Теперь другой листик я взяла и вот так лесенкой срезала полосочки по рисунку. Центральную полоску я оставила как есть, а боковые срезала вот так. Дальше опять же закладываю такую складочку и заплавляю срез. И делаю 8 листиков таким образом. Для цветов мне нужны отрезки из ленты органза с атласной вставкой. Два отрезка по 45 см для бутона. Два отрезка по 55 см для полураскрывшегося цветка. И 65 см один отрезок для большого цветка. Итак, начнем с бутона. Срезы я оплавляю окнём. Затем вот одну часть из органзы я делю зрительно пополам и по центру этой полоски набираю складочками на иголку. По всей длине я набрала и оставляю иглу как есть. Теперь я беру мононить и здесь я буду прошивать вот по границе атласной полоски и органзы. Закрепляю нитку, вы видели как, чтобы не выскочил этот узелочек. И теперь вдоль полоски шью. Теперь я стягиваю мононить, захватываю противоположную сторону, здесь сравниваю с уже имеющимся бутоном, ну, нужно сделать приблизительно одинаковые. И закрепляю ниточку. Теперь стяну простую нить, а вот здесь нужно стянуть очень плотно, предельно плотно. И получается бутон в виде колокольчика. Теперь сделаем цветок, он делается по такому же принципу я здесь покажу все в ускоренном виде чтобы не занимать лишнее время здесь обязательно цепляйте вот так иголочкой петлю этой нитки чтобы нить не выскочила вот Здесь я до конца не буду стягивать, это предварительно так делаю. А стяну вот здесь простую нитку, опять же предельно туго. Теперь я сформирую цветок приблизительно так, как уже сделан вот этот цветок, образец, и закрепляю нить. То есть натяжением этой нити можно видоизменять форму цветка. Вы это поняли. Ну и теперь сделаю большой цветок. Из самого длинного отрезка. Все то же самое я уже сделала. И теперь смотрите, насколько больше у меня получается этот цветок. Я не так туго стягиваю ниточку. Ну и плюс еще и здесь самый длинный отрезок ленты. Оплавляю срезы на нити. Все цветы у меня готовы. Теперь на подложку из фетра я приклеиваю эластичную тесьму. Здесь я использую горячий клей и мой помощник неизменный пинцет. И теперь формировать композицию начинаю с приклеивания листиков. Теперь цветок я буду приклеивать не стоящим на домушке, а лежащим на боку. Вот так. И ко второму цветочку я приклеиваю листик. И приклеивать его буду так, чтобы этот лист разделял два цветка. Ну и теперь нужно их между собой склеить, чтобы букет не распадался. Еще добавлю листики вот сюда. И приклею бутон. К бутону уже приклеен листочек. Зеленый цвет очень бледный у листиков. И я решила добавить вот такую атласную ленту. А, оттенить зелень и сам букет немножечко оживить делаю очень просто по 2 по три петли вот таким образом складываю их лишнее срезаю а срез оплавляю огнем зажигалки и делаю таких групп петелек 5 штук. Теперь покажу, как я делаю пучки из э, тычинок. А делаю их очень просто: наношу горячий клей на металлическую линейку, кладу изгиб тычинок этих стебелечков и прикладываю пинцет. Клей застывает буквально мгновенно лишний силикон я срезаю, и получается вот такие пучки из тычинок, вот один я приклею вот сюда. А здесь я уже поставлю зелень. сюда тоже и букет уже будет смотреться не так пастельно не так спокойно а более живо здесь я готовлю место для большого цветка Приклею второй бутон. Вот второй бутон у меня уже будет в вертикальном положении. И теперь большой цветок. Вот его место. Наношу побольше клея и приклеиваю. Всё, мой букет готов у меня он получился вот таким получится и у вас я благодарю вас за просмотр моего видео также буду благодарна за комментарии лайки и подписку на мой канал с вами была ирина и до новых встреч